Добрый день, дорогие наши зрители. Стою и наблюдаю видами нашего прекрасного города Сочи. Рад вас приветствовать на нашем канале Сочи ЮДВ. С вами Вячеслав, и давайте разделю с вами вот эту красоту. Я понимаю, на видео не так все передать, но какая здесь прелесть. Даже невзирая на то, что у нас сегодня чуть-чуть пасмурно, виды моря и всего города. И давайте с этой стороны виды гор, снега, просто очень прекрасные. Объясню, что я здесь сегодня делаю приехал на один из коттеджных поселков вот. для тех кто знает сочи это улица Саятнова, для тех кто у нас не был но смотрит следит за нами за нашим каналом вот. это у нас улица Саятнова верхняя точка здесь у нас коттеджный поселок Монте Виль Village. один из таких прекрасных коттеджей мы чуть позже пройдем шоурум а, полуготовый такой у нас домик все в стиле хай тек у нас здесь получается триплексы дуплексы и отдельно стоящие дома чтобы вы понимали здесь уже на 75 процентов дома проданы хотя хотя чтобы представление имели строится первая очередь вот и вторая очередь только начинается сейчас делаются подпорные стены и здесь уже половина второй очереди тоже продана вот я Пошел чуть-чуть выше, решил просто посмотреть на наш город. Да, давайте еще раз я вам покажу. А, ну, для тех, кто не знает части города, здесь у нас Бытха, там Центральный район, и там дальше вот Догомас, ой, Догомас говорю, а донская вниз Мамайка, Догомас у нас дальше. Отсюда фактически все наши Центральные районы видно. Что представляет из себя э, коттеджный поселок? Здесь у нас верхняя точка, ну, о, здесь даже, смотрите, э, кто-то сюда специально приезжает, делает кострища. На самом деле очень-очень прекрасно делать, приехать сюда, да, сделать тот же шашлык, посидеть, посмотреть в ясную погоду на все прелести нашего города. Сам коттедж, застройщик коттеджного поселка, будет здесь делать вот у нас здесь площадка это будет зона патио зона отдыха естественно здесь будет такая барбекю зона вот и зона отдыха вот отдельно выделенная зона, зона барбекю когда вы сможете просто на выходных посидеть поделать тот же самый шашлык прийти нет вот, поставить мангальчик сделать вкусное мясо приобретая здесь коттедж можете звать я сам любитель шашлыков вот, помогу, расскажу, как что делать, вот, не то, что я там мангальных дел мастер, но люблю-люблю а, а, поделать шашлыки, вот, а, сам коттеджный поселок у нас состоит, точную цифру уже скажу вам, на карте, а, по-моему, из 40 домов, ну как, дома. Здесь у нас триплексы и дуплексы Они также делятся. Все дома будут на кадастре Позже, когда уже собственники будут приобретать Ну, к примеру, если кто-то хочет Дуплекс приобрести как цельным домом Он приобретает И у него будет на кадастре полноценный дом Люди, которые приобретают полдома Вот, дуплекс Они приобретают И потом застройщик за свой счет это все делает Выделяет долю Даже не долю Это будет полноценный дом На своем кадастре У каждого у доли дома будет свой кадастр вот, и он будет стоять на своем кадастре так что здесь, опять же повторюсь, это не доля для тех, кого пугает слово доля на самом деле долевое имущество не настолько страшно, как об этом говорят вот, здесь даже есть свои плюсы когда есть собственники на долю дома это больше имущества особенно в сочи повторюсь вот здесь у нас еще будет вторая очередь а здесь еще будут два дома вот сейчас продажи полноценных это у нас не дуплексы, а полноценных дома это попозже покажу на карте вот и на них сейчас очень хорошая акция Здесь будет дорога сделана, подъем, лестница. И для, ну как, для жителей этого поселка здесь, опять же, повторюсь, будет своя зона. Зона отдыха, барбекю-зона. И вот здесь площадка, я думаю, да, ее как-то облагородят. И будет свой вот такой видовой, полностью видовой участок. И дома сделаны так, чтобы каждый последующий, вот все каскадом, каждый последующий не закрывал а, вид на тот же самый море, потому что люди, которые приезжают к нам, они естественно хотят, а, если уже вдали от города, а, чтобы это было вот вид моря видовые да такие там зелень море пожалуйста поэтому каждый дом сделан так чтобы э, у него был свой вид на море вот, потому что дома которые люди приобретают там для отдыха ну, то же самое там приехать на недельку на две чтобы этот дом был ну, <с urgency> так скажем их мечта да там приехал посидеть отдохнуть э, с видом на море пожалуйста у каждого дома это есть возможность эти дома у нас уже все фактически проданы здесь есть пару домов э, по акции а те дома которые я говорю здесь будут э, воздвигнуты они будут вот такие полноценные два дома вот, есть дуплексы также. Дуплексы у нас один полноценный, если из двух состоящих. Один есть тоже в продаже. Остальное уже ну, как бы, либо дуплекс, либо триплекс. Вот, потому что здесь уже, я же говорю, на 75% все продано. Вот такого плана будет дом. Он у нас 140 квадратных метров. У каждого будет свой заезд. Ну, сейчас я вам по это все не покажу. Чуть ниже спущем. спустимся там как раз уже и брусчатка готова и шоу-рум и все это продемонстрирую на готовом доме вот. вот такие площадки и как видите вот у каждого дома своя видовая даже с первого этажа видовая территория здесь у нас будет свои бассейны вот а здесь вот пока здесь а котлован но здесь а будет свой бассейн потом у тех нижних домов свой бассейн поэтому Здесь бассейнов будет достаточно для каждого дуплекса и триплекса. Дома начинаются от 81 квадрата. Давайте вот так. От 81 квадрата. Ну, если человек приобретает, к примеру, дуплекс, там уже 143 квадрата. А у каждого дома своя парковка на два автомобиля. Это Для тех, кто Вот эксклюзив такой для Сочи Здесь есть арена большого тенниса Человек ее строил, конечно, под себя Но также вы можете арендовать И пользоваться этим теннисным кортом Давайте, да, сейчас дойду Я вам тоже покажу его И давайте пройдем в готовый дом Получается, они у нас уже и внешние почти готовы Вот так обшиты алюкабонгом вот. А в чем преимущество Люка Банга? Он не теряет цвет. А с учетом того, что здесь будет очень много солнечных дней, он не выцветает, не выгорает. А поэтому у него будет а вот как изначально поставлен цвет, он также и будет. Вот а здесь у нас вход в дом. Но, скорее всего, здесь а, можно будет, да, пройти. Но давайте я вам сначала внешне покажу, расскажу. Все коммуникации, вот коммуникации проведены в дом. Вот. Вот такая у нас терраса. Здесь мы ставим заезд машина, по две машины. Вот такая общая терраса. Если человек приобретает, опять же, общие две доли, то у него две доли. Если человек покупает половину, здесь можно поставить. Сейчас вот. Так. Огородить либо каленым стеклом Либо живой изгородью Ну живая изгородь по-любому будет У нас здесь будет туи Вон там у нас бассейн Здесь еще один бассейн Здесь проезд на следующий поселок Да, как-нибудь я расскажу про этот поселок Там дома начинаются от 75 миллионов Хотя он еще даже вот просто не начался вот Они будут стартовать чуть позже вот, Чтобы вы понимали ценность этого объекта Вот он у нас Получается теннисный код. Человек, живущий в этом доме Его делал под себя, но также есть такая договоренность, он может а, сдавать его в аренду, поэтому любителей большого тенниса, пожалуйста, закрытый теннисный корт можете пользоваться, приехать а, здесь, заниматься вот опять же спортом, ну, вот, прийти потом домой, искупаться, пожалуйста, сесть чашечкой кофе или там с, с, свежего желтого сока и наблюдать опять же самое, то же самое море. Это у нас все дома уже проданы, но они сейчас все готовятся. Ну вот, и давайте пройдем а, в шоурум. Давайте с задней стороны Или наоборот, с входной группы вот. На каждый дом идет Трехфазы Три фазы света 15 кВт, что будет достаточно Здесь у нас сделана Скажем так, евро ну, Первый этаж у нас готовый вот, Здесь у нас кухня гостиная Но так как у нас здесь отдел продаж Здесь Кухню не предполагалось сделать Потому что это у нас отдел продаж. Тут у нас ребята из нашей компании, из отдела продаж. Может быть, если вы смотрели ранее видео Дмитрия, может быть, вы с ним не знакомы. Да. Денис. Привет. Вот. Привет. Добрый день, Денис. Привет. Как раз добрый день. Это тоже наш партнер. Вернее, мы партнеры как раз этого коттеджного поселка. Монтевилл Вот. Здесь у нас отдел продаж. Вообще предполагается здесь у нас кухня-гостиная Кухня, гостиная, кухня, гостиная. Вот так кабинет. Да, здесь у нас кабинет вот. Ну для тех, у кого большая семья, здесь можно расположить опять же спальню вот. Для тех, у кого немного ну как бы в семье людей Пожалуйста, здесь можно делать кабинет, опять же также у него И вид, это, я опять же повторюсь, делается как шоу Переделывается либо в спальню рельсовые такие у нас светильнички здесь у нас санузел уже готовый, пожалуйста, можно принимать даже душ да. и так. такой вход, ну здесь второй этаж у нас еще не готов но чтобы понимать давайте пройдем вот. что здесь предполагается, мастер спальня, либо две спальни делятся пополам чтобы у каждой спальни свой, свой выход на балкон а здесь у нас санузел уже получается от спальни можно его отсюда соединить, можно отсюда вход сделать вот. и делайте большую такую зону санузла можно в джакузи поставить, вот. а можно душевую кабинку вот здесь у нас получается разделение делайте одну спальню, а вторую спальню пожалуйста, с каждой спальни у нас будет выход на террасу это самый конечно видовой дом здесь вот такая у нас территория вот здесь будет как видите вот такая ямочка здесь у нас будет каленое стекло ограждение вот он как раз сам теннисный корт вот такие прелестные виды естественно вот это сейчас потом будет убираться сейчас просто идут работы поэтому здесь а, вот эти а, как у нас а, как сказать? Говорят, сопли висят. Пока это, естественно, у нас будет здесь своя ТП. Вот. Точка питания. И пока от нее идет свет по всему поселку, потому что ведутся активно работы. Вот, вот она, люкоболк, виды. Второй тоже дом уже почти готов. А люди, ну, которые уже ранее заходили, приезжают сюда, смотрят стройкой, довольны, потому что чуть-чуть идем на опережение. Вот. По конструктиву, как вы видите, все монолит, все монолит, блочное заполнение. Лестница занимает не очень много места, что тоже очень приятно. Просто в некоторые дома заезжаешь, а там лестница просто на пол дома. Здесь очень все грамотно так распланировано, пожалуйста, И немного забирает место. При этом все очень светло, очень много светлых точек, даже в своей также в ванне. Дизайн проекты у застройщика также есть. Люди кто-то приезжает, те кто приобрел а, полноценные дома, кто-то приобрел а, таун, кто-то приобрел, а, ну как полдома, кто-то приобрел полноценный дом. А, у кого-то свои дизайн проекты, а кто-то также ну, этот дизайн проект берет у застройщика. И давайте я вам сейчас покажу карту самого поселка, чтобы вы понимали, какие дома у нас сейчас в продаже, какие по акции. Так, так, так, где наш поселочек? Вот он поселок. Вот. Вот. Оп. Да, наверное, так будет удобнее. Вот. вот она в первую очередь. Вот эти все дома фактически все проданы. Денис как раз у нас ушел. Вот Здесь у нас проданы вот, полноценные дома. Раз, два, три, четыре, пять. Вот эти два дома сейчас идут по очень хорошей цене. Это вторая у нас очередь. И вот это 30-31-й, они идут а, по акции. Можно полноценный дом в 240, 240, да, квадрат? 240 квадратов приобрести. А, ну, опять же, не принято у нас озвучивать цены. Вот, а, Но ну, можете звонить. Я вам все это расскажу. Ну, либо э, кто-то из наших сотрудников. Э, идет у хаус один из этих, вот этот и вот этот посередине, 25-28, они идут тоже сейчас у нас по акции. Вот, так что, опять же, звоните, пишите. Вот, э, коттеджный поселок очень э, пользуется популярностью, невзирая на то, что он находится, ну, не то, что в отдалении, здесь 5 минут, и можно уже доехать до а, развилки дорожной, до той же самой транспортной, вот, и уехать как и в Адлер, так и в центр города. Поэтому это, так скажем, поселок для отдыха. Ну, и опять же, кто-то здесь все равно живет. Здесь вот у нас, опять же повторюсь, вот, частные дома, люди здесь живут. Ну, я понимаю, когда люди приезжают с равнины, живя там всю жизнь на равнине, для них по это будет страшно. Но на самом деле, когда ты здесь живешь уже в а, несколько лет, ты понимаешь, что гора – это не, не, не та проблема, которой стоит задумываться. А, особенно ну, те, кто здесь приобретает, они, конечно, естественно, с автомобилями все. Вот. А, доехал, машину поставил и живешь, наслаждаешься вообще. Ну, сейчас, я так понимаю, проблем с автомобилем у людей, ну, в принципе, нету И тем более, живя в Сочи, ну, не иметь автомобиля – это, конечно, Хотя транспорта очень достаточно, но автомобиль в Сочи он в любом случае нужен, потому что а, сами районы, но ну, тот же самый Адлер Сочи, они друг от друга отделяют там 20-25 километров, и живя там, работая в одном районе, а живя в другом, в любом случае всегда удобнее передвигаться на своем автомобиле. Но хотя транспорта достаточно, но когда ты живешь в любом случае на в отдаленных поселках, всегда автомобиль решает что-то мы очень много уделили <смех> времени автомобиля, но в любом случае также можете писать в комментариях, как вы относитесь к тому, что а, нужен ли автомобиль вообще в Сочи, не нужен, пишите. Так. Также эту тему можно тоже поднять. У нас очень много сейчас открываются концернов, там. очень много зашло о, с китайских производителей. И они показывают себя с лучшей стороны, есть электромобили, вот у нас ребята ездили, тестировали очень хорошее решение на самом деле вот. и ну, также любые другие вот. ну, автомобили автомобилями если будете переезжать можем тоже это все помочь вот. естественно мы посоветуем на самом деле вот. а так все таки работаем по домам вот. повторюсь коттеджный поселок очень шикарный вот. Вот, у нас опять Денис. Денис. А, ну хорошо. По акции также звоните, пишите. Вот, все это подскажем. По коммуникациям у нас здесь получается свет, вода. Вода у нас центральная. Центральная вода. Центральная канализация. Газ. Это очень важно для многих. Газ здесь тоже будет. Да, конечно. Все Буквально к осени этого года уже газовые трубы мы увидим здесь. они на две улицы ниже проходит, и сейчас как раз uh -huh. тягивают к нам. Вот. А, что опять же немаловажно. Газ. А для тех, кто как раз во второй очереди в дом, если собирается проводить газ и делать там теплые полы, на самом деле это очень удобно. Но здесь и по свету, тарифы и сельские, поэтому. По самом деле, 4, да? 4 рубля, 4 4 рубля 4 за, 5, 5, 5. за киловатт. Ну, да, это тоже, а, ну, так скажем, не очень большой. Ценник. Поэтому... Про наш бассейн, про нашу вот территорию. давай про бассейн. Я сказал, что здесь будет почти у каждого давай. дома бассейн. Давай, давай, давай пойдем давай. расскажем. То, что закрытая территория. Да, я еще раз повторюсь, да. коттедж закрытого типа. И вот давайте опять вернемся на схему. Да. Что Сейчас. касается территории, территория у нас один гектар полностью закрыта огорожена под видеонаблюдением. Здесь у нас КПП въезд через чип-ключ. Здесь располагаем детскую. И спортивную площадку Гостевой паркинг здесь прям под нами Соответственно бассейн 7,5 на 15 метров Возле него устанавливаем финскую сауну Зона mm -hmm. шезлонгов Такая небольшая патиозона И это все будет доступно только для жильцов нашего коттеджного поселка Потому что все огорожено, никто не перелезет, не зайдет, из ну, посторонних. Соответственно, делаем ландшафтное озеленение Это пальмы, туи, между каждой линией Везде асфальтобетонные а дороги, везде на всех подпорных стенах подсветка Уже, в принципе, наш коттеджный поселок видно издалека Потому что фасад у нас сделан из композитного материала Люка Бонд Первый этаж это серый люкабон, второй этаж это белый. Очень красиво, порталы, ну, просто, кто приезжает, сразу влюбляется и в локацию, соответственно, и в наши уже дома, которые можно приехать, посмотреть, пощупать, походить. Если обратили внимание, алюминиевый профиль, двухкамерный стеклопакет, это все очень и играет в то, что это премиальность. У нас покупают в основном... Именно для жизни. У нас концепция такая закрытый поселок для жизни. Потому что мы находимся вроде э, за городом, да? а по факту до да, центра 15-20 минут, до да, да, да. всех достопримечательностей 5 минут до транспортного. Да, вот развязка, да, и раскрутились в любое направление. Уехали: Аэропорт, Красная Поляна, Олимпийский парк это все на самом деле очень быстро, и главное, что. Везде без про. Ну сейчас да, к я понимаю, что в вас начнется небольшой затор. Но в будущем, конечно, проект меняется, делают обход. По генплану, да, у нас будет еще дополнительные развязки, дороги, поэтому. У нас а, остров, да, у нас, у нас сейчас Сочи, все боже. инвестиции сейчас идут город Сочи. Вот если все так верно. поговорить, вот, вот. Все едут, покупают элитную недвижимость, почти всю уже раскупили. И самое важное, чтобы вы знали, я не знаю, ну, а, наши-то новости мы знаем, мы уже обогнали м, такие города, как Нью-Йорк, Москва, у Лондон. нас Лондон, у нас Сочи по элитному жилью на третьем месте в мире. Не просто в городе России, мы на третьем месте в мире. Это очень много говорит. Это не по Авито. Да, это не по Авито. Даже в Нью-Йорке можно купить... 33 квадратных метра за миллион долларов, да. Но, а в Сочи вы купите всего 29 квадратных, это проэлитное, мы говорим, жилье, да, мы обогнали много какие города, да, там, даже Дубай, да, по-моему, Дубай, интересно. Стамбул, мы, да, и, у нас... все, все все потому что а, Сочи, а, это единственный уникальный город вообще в России, да, со своим а, климатом, климатом, да, да, горы, да там... вот они, мы поехали, допустим, семьей покатались, на выходные спустились в море, погулялись, сходили в рестораны, на да? лески, и там какие-то мероприятия. Это, э, и при этом мы там съездили в куртках, сюда приехали, одели да рубашки, да, рубашки да, и, пошли. и добраться всегда можно легко. До да, Сочи. Машины, самолеты, поезда, пешком, велосипеды, все, все, все. Да вот, 9 числа у меня, ну, как бы ребята и знакомые. Они уже в море купаются. Да, вода пока еще прохладная, но. Купаются, градусов. да, вода 11 градусов, но для тех, кто э, с севера особенно приезжает, 11 это. градусов, это даже их не, не останавливает, на самом деле, да, ребята купаются, я пока сам, ну, я не купался, но я знаю, кто купался, можете писать в комментариях, я вам даже видео пришлю. вот, ребята купаются. Ну, опять вернемся к нашему поселку, да, осталось не так много предложений, ну, я говорю, на 75, процентов уже проспалил? Даже ну, больше. По факту нет. По факту сейчас на 50% процентов а, круто. Да, прошу прощения, да, да. да. Но здесь преимущество в чем? У нас э, коттеджный поселок поделен на две очереди. Вот это первая О -о -о, очередь, да, да, бассейн, да. и это вторая очередь. Сейчас мы уже заканчиваем в первую очередь к лету, здесь уже появится у нас бассейн, подпорные стены мы полностью зашиваем, дома будут с фасадами, здесь мы уже приступаем к отделке фасадов, здесь сейчас укладка блока идет, потом устанавливаем окна и соответственно приступаем к фасаду, на все нам нужно здесь порядка полтора-два месяца. И параллельно, сейчас вот буквально подсохнет, неделька-две, и мы приступим именно ко второй очереди. Вторая очередь у нас когда уже срок сдачи? К концу года мы ее полностью сдадим. Этого, вот этого да. года? Вот, да, единственное, понимали, да. там а, могут быть а, заминки из-за погодных условий, там или дождь, да, да, или бывает. снег, да, проливные, да, бывает, тогда земляные работы не будут проводиться, а так все в планах, мы идем по своим срокам, и самое главное, наверное, что в этой локации, ну, за такие деньги, такого премиального качества нет. Ну, да, дома. я повторюсь, вот рядом мы еще даже ребята не начали строиться, а там 75 миллионов вон там. А, причем это через наш поселок? Да, можно я отвечу сейчас. Да-да-да, ну там да, кто-то, скорее всего, также инвестор либо <laughs> хотят приобретать. Ну давайте а, по поселку, в принципе, что? А, вторая очередь еще да. есть а, предложение по акциям, Первый, а, поэтому звоните. Даже просто можно сюда приехать. Мы не говорим, что просто там удаленно приезжайте, встретим, привезем сюда, а, вы сами влюбитесь. Мы Насколько ну, я знаю, туда езжу, туда езжу, показываю дома. Вот. Здесь у нас, вот оно, Сочи. Вот оно, прямо перед вами. Вот. До центра Сочи 15 минут буквально. Вот. И вот это все. Вот. Вы приехали можно здесь жить, можно издавать. опять же под управление также можно сдать, можно сдать под управление, чтобы у вас, ну так скажем, здесь был как бизнес. вы можете сюда приезжать там на пару месяцев и потом отдавать под доверительное управление и издавать. Ну, спросом коттеджи на самом деле у нас пользуются. очень многие хотели бы снимать не апартаменты маленькие, а именно дома, потому что приезжать, ну тот же самой семьей им бы хотелось жить ну, не в маленьком там, апартаменте, там 20-25 квадратов, а хотелось бы в большом полноценном доме. Пожалуйста, это тоже так реализуемо. Все, все это, ну, как бы вот в этом. Не только в этом, у нас есть несколько таких объектов. Вот. Здесь у нас вот сделана будет асфальтная дорога. Вот, опять же, еще, как видите, тоже, скорее всего, сюда, на показы приезжают очень много опять же столько много проданного <с> вот, это уже о чем-то говорит люди приезжают, влюбляются и покупают вот. Ну, я думаю, видео уже очень долго затянулось так что, наверное, пора уже нам прощаться по традиции ребята ставьте лайки, пишите комментарии кто не подписан на наш канал, подписывайтесь ставьте опять же лайки жмите колокольчик вот. ну и до скорой встречи формат длинного видео я понимаю не каждому вот но те кто обедал приятного аппетита приятного просмотра и опять же до скорой встречи